РУМЦ СЗФО ЧГУ представляет адаптационный онлайн-курс по вопросам содействия трудоустройству студентов с инвалидностью «Технология карьеры». Тема номер три – технологии планирования карьеры. В последние годы общество предъявляет к профессиональным и личностным компетенциям выпускников все более жесткие требования. Реалии рыночной экономики, такие как безработица, конкуренция на рынке труда, ограниченное количество рабочих мест, требуют, чтобы выпускник вуза помимо профессиональных качеств обладал также способностями к самопознанию, определению своих личностных качеств, умениями ставить цели и планировать свою жизнь. В сложных современных условиях успешно могут трудиться только те люди, работа которых полностью соответствует их способностям, характеру и поставленным личным целям. Именно поэтому сегодня особо актуальна проблема целенаправленного планирования карьерного развития. Под планированием карьеры, как правило, понимают постановку карьерных целей и определение способов их достижения. Планирование профессиональной карьеры работника осуществляется на двух уровнях – индивидуальном и организационном. Планирование на индивидуальном уровне направлено на составление плана карьеры для конкретного сотрудника, на основании соотнесения его личных целей и потребностей с возможностями их реализации. Планирование карьеры на организационном уровне является определением организации путей и направлений развития персонала. Идеально, если планирование карьеры – на обоих уровнях тесно взаимосвязано и представляет собой единый процесс. Ученый Магилевкин обобщил и дополнил данные отечественных психологов и пришел к выводу о том, что в качестве целей карьеры чаще всего выступают следующие устремления человека: первое. Иметь должность, соответствующую самооценке и доставляющую моральное удовлетворение. Второе. Получить работу или должность, усиливающую возможности человека и развивающую их. Третье. Иметь работу или должность творческого характера. Четвертое. Работать по профессии. Или занимать должность, которая позволяет достичь определенной степени независимости. Пятое. Иметь престижную работу или должность, значимую в глазах окружающих. Шестое. Достичь положения в организационной и иерархии, дающего реальную власть над людьми. Седьмое. Получить хорошо оплачиваемую работу или должность, позволяющую одновременно получать большие побочные доходы. Восьмое. Иметь работу или должность, дающую возможность продолжать активное обучение. Девятое. Получить работу или должность, позволяющую заниматься воспитанием детей или домашним хозяйством. Макс Эггерт в своей книге «Блестящая карьера» рассказывает. В одной знаменитой школе бизнеса в первый день занятий у студентов спросили, кто из них располагает изображенными в письменном виде качественно измеренными целями личной карьеры. Только 3% подняли руки. Через 10 лет эти 3% стоили в финансовом смысле больше, чем остальные 97% вместе взятые. Цели следует излагать на бумаге. Только в письменном виде они обретают реальность, и вы начинаете воспринимать их всерьез. Для успешного планирования карьеры важным является формирование целей карьеры на основе принципов целеполагания, разработанных на основе SMART. Здесь конкретность, Базовая характеристика цели, дающая возможность ясно видеть ее. Измеримость – это мера карьерного успеха, который появится при достижении поставленных целей. Например, уровень дохода, соотношение затраченного времени, сил, других ресурсов и отдачи в виде материальных благ и прочее. Достижимость – представление о желаемом результате. Что именно будет, когда вы достигнете цели? Кто и что вас будет окружать? По каким признакам вы и другие люди об этом могут узнать? Реалистичность – четкое осознание не только своих карьерных возможностей, но и возможностей рынка труда в целом, и условий карьерного развития в карьерной организации в частности. Заданность во времени, сроки достижения цели – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, с определением меры успеха в каждый промежуточный период профессиональной деятельности. Современные менеджеры Выделяют также и дополнительные принципы. Это мотивация, привлекательность карьерной цели для человека. Карьерная цель должна быть привлекательной, стимулировать человека на его профессиональный и личностный рост. Наличие вызова или амбициозность. Карьерная цель должна быть ответом на вызовы окружающей рабочей среды, и направлена на достижение большего результата, чем предполагают имеющиеся возможности. Ответственность. Важно определить такие цели карьеры, достижение которых зависит от самого человека. Экологичность. Карьерные цели должны приносить пользу самому человеку и другим людям, и не наносить никому ущерба. Несмотря на необходимость постановки карьерных целей, этого недостаточно для профессионального и карьерного продвижения. Важным также является определение путей и сроков их реализации. В этом и состоит сущность планирования карьеры. Рассмотрим наиболее известные. Технологии карьерного планирования, распространенные в том числе в современной российской практике. Первое. Технологии эффективной самопрезентации. Это портфолио карьерного продвижения, резюме. Второе. Технологии определения оптимального карьерного пути. Карьерограммы, карты карьеры. И Третье – это технологии оптимизации постановки карьерных целей и процесса разработки планов карьеры. Для планирования карьерного развития используют портфолио карьерного продвижения, которое представляет собой пакет документов в бумажном или электронном виде отражающий все достижения студента за время его обучения в ВУЗе. Портфолио предназначено для обеспечения эффективного взаимодействия с научными руководителями, преподавателями в ВУЗе в период обучения, а также с потенциальными работодателями после окончания высшего учебного заведения. В портфолио должна содержаться следующая информация. Это личная информация, фото, контактные данные, адрес электронной почты. Следующий – это список пройденных учебных курсов, мастер-классов, список неучебных мероприятий и любых должностей, где на практике применяются навыки лидерства. Например, староста группы, руководитель – научной, студенческой группы. Следующее – это основные достижения студента. Описание полученного опыта и сформированных компетенций, рекомендации преподавателей, руководителей курсовых, дипломных работ, производственных практик и тому подобное. Грамотно составленное портфолио должно фиксировать все достижения студента а также регулярно обновляться с первого года обучения в ВУЗе. Самой известной технологией определения карьерного пути является карьерограмма. Это инструмент управления карьерой, документ, в котором в наглядной графической форме Представлен оптимальный карьерный путь к должностям высшего звена управления, а также другим ключевым должностям организации или предприятия. Документ составляется на основе личных запросов работника, его образовательного и профессионального уровней, обычно охватывает временной период в 10 лет и более. Карьерограмма обычно разрабатывается для должностей руководителей высшего звена. Желательно, чтобы в ней было отражено не только должностное продвижение, но и процесс повышения образовательного уровня. Также может быть представлен не один, а несколько путей достижения предполагаемой Должности. При разработке карьерограммы работнику следует ответить на следующие вопросы. Первый. Какие знания и навыки необходимы кандидату для успешного исполнения данной должности? Где он может приобрести их? В каких учебных заведениях? И при выполнении какой работы? Второе. Какой опыт работы важен для эффективной деятельности в данной должности? В каких подразделениях и на каких должностях? Третье. Какие деловые качества необходимо развивать? Какие виды трудовой деятельности и формы обучения этому способствуют? Пример карьерограммы представлен на рисунке. Одним из способов построения карьеры является оптимизация постановки карьерных целей и разработка планов карьеры. Существует множество технологий планирования карьеры. Про некоторые из них. Технология планирования карьеры Сандерса. Технология предназначена для оптимизации постановки карьерных целей. Она организует процесс прояснения собственных интересов и потребностей, а также возможностей и ресурсов для их реализации. Технология предполагает выполнение двух заданий. Задание 1. Баланс достоинств и недостатков. Сотрудникам предлагается проанализировать свои сильные и слабые стороны. Какие возможности для карьерного продвижения существуют в настоящее время и каких недостает. Для этого необходимо заполнить таблицу. Выполнение этого задания помогает лучше понять себя. Достоинства, сильные стороны, позволяют ощутить внутренние ресурсы для дальнейшего продвижения. Недостатки, слабые стороны, помогают прояснить цели развития. Задание 2. Обзор симпатий и антипатий. Цель задания – осознание собственных потребностей. Для этого предлагается заполнить следующую таблицу. В графе «Мне нравится» перечисляется все, что человек хочет добиться в жизни, без чего он не может чувствовать себя успешно. В графе «Мне не нравится» указывается то, чего хотелось бы избежать. Задания помогают четко и конкретно представить желаемый образ жизни. Выполнение этих заданий облегчает последующий выбор карьеры и составление индивидуального плана развития карьеры. Следует учитывать, что потребности и интересы человека, его жизненные приоритеты со временем меняются. Поэтому данную процедуру следует периодически повторять. Для более успешного планирования карьеры эксперты сформулировали пять основных заповедей, которые необходимо помнить, планируя собственную деловую карьеру и организуя процесс достижения поставленных целей. А именно первое. Познайте рынок. Вы можете действительно захотеть стать хорошим специалистом и иметь для этого необходимые навыки. Но открывающихся возможностей не всегда хватает, а конкуренция сильна. Вам всегда нужен альтернативный план карьеры, в котором тоже можно использовать ваши навыки. Второе. Познайте и оцените других людей, важных в вашей жизни. Коллег, супругу или супруга, детей, родителей, друзей. Их представления, запросы и нужды повлияют как на план вашей карьеры, так и на ваши успехи в ходе достижения поставленных целей. Третье. Составляйте план на 24 часа в сутки и на 7 дней в неделю. Держите его в голове, но оставляйте время для семьи и любимых занятий. Заядлый лыжник и любящий глава семьи не будет счастлив, работая на юге страны, особенно если это связано с постоянными командировками, отрывающими его от дома. Четвертое. Познайте неизбежность перемен. Все меняется. Вы – рынок, фирма. Вы постоянно приобретаете новые навыки. Способность оценить эти изменения и принимать правильные решения для карьеры – важное качество. Развивайте его. Пятое. Помните, что ваши решения в области карьеры – почти всегда являются компромиссом между идеалом и реальностью, а также между вашими собственными противоречивыми ценностями. Скажем, деньги и успех, с одной стороны, и спокойная семейная жизнь, с другой. Компромиссы обусловлены также недостатком времени и экономическим давлением.